Привет, девчонки! На связи Анна Всехсвязкая, проект valimizoffice.ru, и мы с Юлей продолжаем рассказывать вам о самостоятельных путешествиях, о том, какие фишки, какие сервисы вам понадобятся для того, чтобы делать это самостоятельно, делать это достаточно бюджетно и выбирать все по своему вкусу и разумению. И сегодня мы решили рассказать вам о том, как мы бронируем жилье напрямую без посредников и непосредственно у хозяев, и те варианты, которые нам больше всего нравятся и соответствуют нашим запросам по цене. Понятное дело, что можно останавливаться в отелях. Это хороший вариант. Можно останавливаться у каких-нибудь хостов. Да? Есть возможность в путешествиях находить вообще бесплатные способы жить. Есть такие сайты специальные, Например, серфинг один из них, и там можно искать себе жилье абсолютно бесплатно. Но сегодня я вам расскажу о сервисе, который позволяет искать квартиры, апартаменты от хозяев. Обычно они отличаются тем от обычных отелей, что они более уютные, они с жилой, живой атмосферой, и зачастую они гораздо дешевле, чем обычные отели. Они не такие безличные, как те отели, которые предлагаются в большинстве сервисов. Ну и плюс к, к этому, если вы путешествуете долго, то все-таки хочется больше проводить времени в таких домашних условиях, и как раз-таки квартиры, апартаменты подходят для этого больше всего. И э, сервис называется airbnb.com. И я сегодня покажу вам, как им пользоваться, как бронировать, как договариваться с хозяином. И, ну, в общем, все тонкости вам покажу. Вы смотрите, я на главной странице сайта, здесь написано все по-русски. И э, первое, что мы делаем, это вводим город, куда мы хотим поехать. А, я э, на в следующих выходных хочу поехать в Хельсинки с, со своей мамой и с бабушкой. Поэтому я вам покажу прям живой пример, как это сделать. Так, Итак, куда вы хотите поехать? Набираем Хельсинки. Хельсинки, Финляндия. Дата 26 мая по 28 мая. Три гостя. И мы ищем варианты. Естественно, хотелось бы остановиться в старом городе, да, чтобы далеко не ездить, чтобы все было в пешей доступности. И вот смотрите, выходят варианты. Да? Здесь можно выбрать тип. да. Я не хочу жить в общей комнате, не хочу жить в отдельной комнате, хочу квартиру или дом. Да? Можно выставить цену. Понятно, что если это старый город, Хельсинки это столица и цены здесь ну, начиная там, со 100 долларов. Да, в среднем. Конечно же, можно найти дешевле, можно жить вообще бесплатно, но я беру вариант, эм, ну, такого комфортного проживания в комфортных, классных условиях. Значит, цену ставлю до 100 долларов, ну, можно выставить еще и удобства всякий беспроводной интернет, тра-та-та, но я это делать не буду, просто... Посмотрим, что нам выдает сервис Ну, смотрите Первый мы видим из сайта Хельсинки Это не в центре Значит, вот вторые апартаменты за 87 долларов Недалеко от центра С, с маленьким двориком Смотрим фотографии Здесь хозяйка с фотографией Вот вы видите саму хозяйку Только что можно посмотреть, с кем будете иметь дело Вот такая достаточно простенькая кроватка Опять же, маленькая кухонка. Ну, фотографии не впечатляющие, прямо скажем. А, описание тоже. Еще и доплата за, за третьего гостя. То есть получается около 100 долларов в итоге. Этот вариант мне не очень нравится. Идем дальше. А, стильные обновленные апартаменты. Читаем, смотрим. Так, ну фотографии сразу видно, что супер, все очень красиво. Э -э хозяин пишет, что вот недавно был ремонт, все и кухонка. Так, ну смотрите, прям вот отлично, У меня лично все устраивает, она тоже меня устраивает. Значит, э -э -э хозяин пишет, что Апартаменты расположены в самом суперском месте, что можно добраться на любом транспорте. Значит, находится в 10 минутах ходьбы от центра. Очень легко добираться от аэропорта. Значит, остановка автобуса из аэропорта прямо под окнами. Значит, замечательный вид из окна. Так, значит, и вот здесь какая фишка еще у этого сервиса, что здесь есть отзывы живых людей, которые были здесь. И здесь можно почитать о том, что вообще пишут люди, потому что описание хозяина не всегда, соответств... не всегда может соответствовать действительности. Вот мы читаем, что квартира очень чистая, и фотографии даже лучше, чем и даже лучше, чем на фотографиях. Очень много. Солнечного света. Хорошо, в хорошем месте находится. -та -та. Значит, около находится около центра, 20 минут пешком. <coughs> То есть уже не 10. Да? Понимаем, что хозяин немножечко приукрасил. Ну, здесь пишут про хозяина, что отличный хозяин. Очень все хорошо объяснил, прислал инструкции. Очень уютные апартаменты. Вот здесь пишут, что 15 минут, чтобы добраться до центра, нужно. Ну, то есть, в принципе, все окей, хозяин хороший. Единственное, что э, у меня есть два вопроса к нему: значит, мы приезжаем рано утром в 9 утра, а заезд в финских отелях стандартно не раньше трех часов дня. Естественно, не очень хочется 9 часов ходить там, с сумкой или с рюкзаком, поэтому мне нужен ранний чек то есть ранний заезд. И второй вопрос, который у меня есть: что я буду что мы будем втроем, а здесь я вижу только одну спальню, и вот меня интересует, есть ли еще одно а, место для спальное место. Значит, я что делаю? Я пишу хозяину. Пишу хозяину. И вот, смотрите, я написала такое сообщение. Меня зовут так-то, я приезжаю тогда-то. И возможно ли рано заехать? И второй вопрос. Может ли где-то поспать моя бабушка? То есть есть ли второе рабочее место? Дальше я нажимаю «Отправить сообщение». Ну и покажу вам уже финальный этап. Да? Что же ответил мне тот самый Паси, хозяин? апартаментов. Вот он мне отвечает, там, привет, Анна, там, -та, та я сейчас в Греции, да, э, ранний заезд для меня, ранний заезд и ваш выезд в 6 часов вечера, все замечательно, э, там, у меня есть в гостиной сафа да, диван, который раскладывается, так что вы все поместитесь, все отлично. Э, что делаю дальше? Я нажимаю кнопочку забронировать. И переходим к бронированию. Так, что мы здесь видим. Значит, Можно написать сообщение хозяину. Вот мне, например, интересует, как я могу с железнодорожной станции добраться до а, его апартаментов. Соответственно, я ему пишу сообщение. Please send an instruction how to get from railway station to your place. То есть, если вы не знаете английского, вы запросто можете пользоваться Google Переводчиком, Google Транслейтом. И писать, в принципе, ну, не супер правильно там по-английски, но человек вас поймет. Ну, или попросить кого-нибудь из друзей а, перевести вам ту или иную фразу. Но проще всего, когда текст на английском, да, чтобы прочитать, например, описание квартиры, вы можете использовать Google Translate, который автоматически будет переводить ваш текст. Значит, смотрите: та -та -та, проверяем дату 26, 28 мая, двое суток, трое гостей. тан Да, все правильно. Все правильно, все правильно. Отлично. И у меня даже какой-то тут... 183. Все отлично. Значит, здесь я пишу свой номер телефона. Здесь я вписываю свои данные карточки. Опять же, обращаю внимание на правила, на условия отказа. Да? Если я за миним... меньше, чем за неделю до прибытия сообщаю об отказе, я... Могу получить только 50% своих денег. Это нормальные условия абсолютно. Значит, здесь ставим галочку «Я принимаю правила отмены бронирования». И дальше приступаю к бронированию с помощью кредитной карты. Так, все отлично, бронь подтверждена. И я надеюсь, что этот каст был полезен для вас. Путешествуйте, бронируйте жилье самостоятельно, находите те варианты, которые вам близки по душе, подходят по бюджету. И встретимся в путешествиях. Пока-пока. С вами была Анна Всехсвятская. Проект valimazofisa.ru. До встречи.